Всем ли меня слышно? Всем ли меня видно? А если вдруг кому не видно, я мужчина в цвете лет. Но от взглядов любопытных прячу маленький секрет. Я суровый, даже слишком, я для всех авторитет, но вот сплю я ночью с Мишкой. Так сложилось с детских лет. В этом нет ни грамма шутки. Тайно выцветших кулис дрыхнуть с плюшевой мешуткой и небольшой мужской каприз. Я могуч, мне все подвластно. Но Мишка, ну, боже мой, он на самом деле классный. Он фактически родной. Я любому острослову нахуячу по лицу, если скажет, что не клево спать с игрушкой молодцу. Правда, есть одна поплашка для особых, так сказать. Если сплю сегодня с Машкой, Мишку прячу. Продолжение